Всем привет, меня зовут Ян и с вами снова магазин Rock'n'Roll. У нас прямиком из Европы просто крутяцкий инструмент гитара Ferch Blue DCM. Немного расскажу вам об этой компании. Она была основана в 80-х годах мастером и музыкантом Франтишек Ферх. Изначально компания была небольшой кустарной мастерской, и в наши дни она уже переросла в огромнейшую фабрику. Сейчас эта компания активно пробивается на рынок Америки, уже дошла и до нас. В Европе их уже все отлично знают. И эта фабрика никогда не выпускала дешевых гитар, они сразу начали делать крутяцкое качество. Фабрика с самого начала делала упор на изготовление дорогих и качественных гитар. И по сей день не отходит от этих принципов. Но знаете, что еще самое крутое? Эта компания не так распиарена, как Мартин, Тейлор или Мейтон, но качество звучания у них на высоте и стоит в разы дешевле. Этот инструмент полностью изготовлен из массива. Верхняя дека из красного западного кедра, обечайки и нижняя дека из красного африканского дерева. Гриф также изготовлен из красного африканского дерева, накладка на гриф из дерева эбони, струнодержатель тоже изготовлен из эбони. Да тут даже пины изготовлены из эбони. <с> <с> На гитаре установлены порошки Graft что ощутимо повышают вибрацию от струны к корпусу и значительно увеличивают сустейн. Ну, кантовочка прикольная здесь, типа вот черепаши панцирь или как ее называют. Ну, круто. И вот самые главные особенности этой гитары. Установлен двухсторонний анкер в карбоновом корпусе, который обеспечивает устойчивость к деформации при повышенной влажности и натяжении струн. Самое главное, это тотальнейший контроль. Каждая гитара фирмы FERCH настраивается мастером индивидуально, что и делает звучание каждого инструмента уникальным. Я вам скажу честно, такого инструмента я еще в руках не держал. При игре на этой гитаре я просто чувствую, как вибрирует дека. Она не просто так резонирует или отдает такими маленькими волнами. Она долбится всей дуре. Вы чувствуете эту вибрацию, когда играете. И я еще здесь немножечко вмешаюсь. Раньше моей любимой гитарой была какая? Тейлор 110. Отличнейший инструмент с чехлом в комплекте. Клевая гитара, басила Ай-Ай-Ай. После того, как приехал Ферч, какой 110-й? Стоит они одинаково, да, примерно, uh -huh. по деньгам. Да. Но ферш мне нравится больше по звуку. Это самое главное. <свят> Удобный гриф, реально кристальное звучание. Слышно каждую нотку. На этой гитаре можно играть, как и соло какие-то произведения. <свят> да отличная гитара! <свят> вот, что, что говорить. Короче, бомба гитара, серьезно. Я, правда, вас призываю даже прийти и попробовать этот инструмент. Лучше, пока я ничего не держал. Да, можно его назвать одним из лучших, но он сейчас на первом месте. Это просто чехи вообще рвут рынок, они просто уничтожают, просто уничтожают. Это пушка. И это еще не все. В дополнение к этой гитаре идет крутой чехол с кучей отсеков. Еще больше крутых интересных роликов с обзорами на нашем канале. Подписывайся на нас, жми колокольчик, ставь лайки, ищи нас в соцсетях. С вами был Ян и магазин Rock'n'Roll. Всем пока!